Так, друзья, сейчас я буду готовить свиные биточки. Вот раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь штучек биточного свиного мяса. Сейчас маринуется у меня рулька и мариновала я вот в таком маринаде классически. Вот остатки остались в пакете от маринада. И я в этом пакете замарину, замариную эти биточки. Сначала слегка так отобью их будет в громках вот такие тоненькие получаются биточки и все то же самое я проделаю с остальными все, биточки отбиты что я еще хочу добавить в маринад соевый соус у меня чуть-чуть есть тут буквально полторы столовые ложки потом у меня осталась горчично-медовая заправка к салатам я ее сюда тоже всю. короче остатки где-то столовая ложка тоже столовые полторы можно сделать, кстати, отдельно мед с горчицей, не острый. Но если вы любите острую, то можно брать острую горчицу. И сделать такую заправку. У меня готова горчичная медовая, можно ее использовать. Так, сейчас это все перемешаю. Чтобы была однородная такая масса. Так, теперь что я буду делать вот этот пакет с остатками маринада открываю теперь смотрите я вот этот маринад беру и каждую обмакиваю чтобы каждый биточек был пропитан и теперь укладываю улочку. Так, биточки все положила, остался маринад и я его просто раз и выливаю сюда. Разминаю это все дело и закрываю. Закрыла и оставляю все это дело мариноваться ну, до того момента, как мы начнем готовить. Итак, сейчас мы будем делать биточки свиные. У нас их 8 штук. И 4 я сделаю в муке, в яйце, а 4 пожарю так на сковородке. Подготавливаю вот эту всю процедуру. Выбила 1 яйцо. И 1 столовую ложку так вот через ситочку пересеиваю. Перемешиваем. Нам на 4 биточки этого будет достаточно. Хорошенько перемешала. Сковородку уже включила. И на горячее масло будем отправлять. Достаем биточки. Так вот, вымазываем. Вот так. И четвертый. Так вот все. Красивенько делаем. Все. А вот эти четыре я отправляю на сковородку. Итак, друзья, у нас жарится два вида биточки. Вот с и без. С каждой стороны надо прожарить.